Доброго-доброго всем денечка, ноябрь. Все, осень глубокая, листики все опали, осталась вот такая вот красота, грибинка стоит без веточек. Но птичек бывает очень много, едят, едят прямо они с удовольствием эти ягодки. Бочки мерзнет вода, посмотрите. Все, заморозки, заморозки. Ах, дело идет к зиме, коль такой ледок появился в бочке на водичке. А я вам хотела показать, что у меня получилось после покраски. Вот мы такую грунтовочку сделали в ночке каникулы, и мы разгрунтовали вот такой коричневой краской. Ну, достаточно такая краска, как, ну, ближе к природной, будем говорить. Вот, смотрите, какие валуны получились замечательно. А это у меня один остался, я еще не закончила его. И вот посмотрите, что тут у меня наваяло внучка. Видите, какие камушки, как она их раскрасила красиво. Сейчас лежат на, на, на просушке, это вообще какой-то вот желтый, смешной. Но она сказала, что это очень красиво. Ей очень понравилось. Вот такая кучка четыре пока раскрасили, а остальные нагрунтовали. Многие писали, что можно оставить и таким образом. Ну, знаете, вот каникулы чем-то... Так, каникулы чем-то же надо развлекать детей. Ну, вот чем мы развлекались. Вот, скрасили, красили, раскрашивали, делали грунтовку такую. Вот. И я вам сейчас хочу показать, куда я их мечтаю пристроить. Вот так давным-давно мы поставили этот заборчик. Он уже стоял в одном месте, потом в другом. Но дело в том, что это все-таки пластмасса и рассыпается, и рассыпается. Что бы мы ни делали, как бы мы ни крепили. Вот видите, какие штыречки. И так крепили, и так крепили. И все равно он разваливается. Все равно он разваливается, сыпется, ломается. И вот такая мечта у меня. Он еще легонький, к тому же, весь болтается просто даже разные камушки и пусть будет вот такое ограждение в виде камней здесь у нас растет 9 виноград вот его прибрали он ещё, он уже на, покой на зимний получилось у нас 14 14 вот камушек камуш получилось 14 штук камней хотим каким-то образом сюда, даже можно, пусть они будут разные по размеру, посмотрим, как они у нас сюда вот пристроятся. Думаю, хуже не будет, надо что-то другое обновить, сделать ограждение как бы, ближе к естественному. Вот какое ваше мнение, как вы думаете, еще очисток видно, вот меня сидит красавчик-красавчик. Вот такие планы вроде как много до да, 14 штук отчет я думаю что сюда и этого мало будет еще будем делать камни сохнут мои искусственные камни сохнут долго и поэтому процесс не быстрый видео сегодня маленькое коротенькое хотел показать результат грунтовки что у нас получилось. Вот, немножко раскрасили. И если вы желаете, то, пожалуйста, вы можете вполне заняться таким творчеством, как сделать камушки с отходами. Мир вашему дому, друзья мои!